Костер готов Жека вчера ночью обнаружил Каску Адриана Правда, без атрибутов Здесь должен быть гребень И, к сожалению, у нас утратами Ну, медная, да, волк? Да, медная И вот такая вот бомбоха там лежала Внутри А, еще здесь должна быть звезда, кстати говоря Большая такая но ее тоже мы не нашли. О! Фуф у нас по слоям идет. Как в архиву.